Всем привет. В эфире перевыпуск шестой части заметок о Черкесии, посвященной черкесским армянам или черкесагаям, известным на Кубане как горские армяне. Итак, черкесогая, черкесские армяне. Их предыстория, чтобы понять вообще откуда образовался такой этнос в среде Черкесии, необходимо немножко взглянуть в историю, скажем так, пораньше. Понять откуда появились на черкесской земле собственно, армяне. Итак, началось все в раннем средневековье, в далеком 8 веке, когда армянское царство впервые столкнулось серьезной внешней угрозой и потерпело поражение от нашествия арабов в эпоху разрастания арабского халифата. В тот момент армянское царство точнее его жители вынуждены были спасаться бегом и переехать на постоянное место жительства в соседние территории Византии, тогда еще свободные от арабов и принадлежавшими ну, более-менее единоверцам. Здесь на территории Византии армянские беженцы построили свои новые армянские государства, ряд которых просуществовал в последующих в течение 30, 300 лет примерно. И вот со второй половины XI века Территория Армении стала подвергаться целенаправленной и серьезной атаке намного более сурового врага, чем арабы турк сельджуков В это время турки-сельджуки активно получается, появляются на этих территориях, расселяются на бывших армянских землях, на бывших территориях Византийской империи, ведут себя достаточно агрессивно, захватывают соседние земли. В результате чего вот, страдающие от нападения армянские царства вынуждены терять своих людей, многие теряют жилье, имущество и начинают переселяться в более безопасные районы. Здесь начинается первая волна довольно активной эмиграции армян, в частности это территории Грузии отчасти. Первые поселенцы появляются в Крыму, но большая часть потока пока еще старается сохраниться на территориях Малайзии и поселяется в территории Киликии, Это примерно вот по границе Сирии и Турции современно. В 1071 году после битвы под Манцикертом... Турки-сельджуки образуют свое первое государство Султанатрума, прямо в центре бывших армянских земель, откуда начинают еще более ущемлять вот это армянское население, оставшееся, которое спасается бегством в прибрежной территории Византии. И вот этот процесс происходит практически до полного падения Византии. То есть происходит полнейшая утрата национальной государственности армянами происходит такой массовый исход армянского населения с своих исконных территорий. Вот в эти века в принципе армянское население подвергается гонению по всей территории, не только вот тех частях классической Армении, о которой мы говорили, ну и, допустим, те же территории э, Нагорного Карабаха нынешнего, то есть Карабахского царства э, к концу 13-го столетия это очень выразилось в той же Хичеване и ближайших областях. В дальнейшем это все только усиливается с приходом монголов, которые э, начинают продвигать вот, тюркское население туда, кочевников, э, значит, ставят в качестве управления аристократии знати среди армянского населения выходцев из турок, э, выходцев из курдов те же монголы, монголо татар Так, например, при Тамерлане при его походах около 50 тысяч э, турок-каджаров были намеренно поселены в той самой Киликии в армянском царстве последнем и для того, чтобы как бы, еще больше разбавить это армянское население. При этом во времена столкновения мамлюков с турками так уж случилось, что последнее более-менее независимое армянское царство в Киликии выступило против мамлюков и проиграло в этом союзе, из-за чего чего мамлюки устроили полнейший разгром и уничтожение этого государства вместе со столицами. В последующем это все только усилилось с появлением Османской империи, с появлением полноценной персидской империи. Гонения на армян только усиливались, как, как этнос они уничтожались, уже потеряв даже свою государственность. В планах даже было к 17 веку, допустим, персами полное переселение армянского населения в, в углу Пирана для того, чтобы полностью освободить территорию территории Армении. И именно в это время какие-то курчаки из них попадают на Кавказ, постепенно в основном только на побережье, но большая часть переселяется в Крым. Здесь они образуют, вместе с генуэзцами, греками, какое-то такое ядро государства Феодора, которое было прослойкой между Степным Крымом и генуэзскими колониями. И в принципе становятся частью местного населения, довольно активной, такой торговой. Однако здесь они не находят покоя и в 1475 году Османская империя приходит в Крым, захватывает последние генуэзские колонии, точнее, это еще не последние, но крымские, скажем так. Захватывает полностью, подчиняя себе Крым, в котором в северной части уже татары значит, из, из Золотой Орды, будущие крымские татары, кочевали, и они становятся как бы доминирующей силой в Крыму. То есть э, Османская империя в этот момент принимает такое же точное решение по продвижению именно тюркского населения в во власть в Крыму. А через буквально там несколько лет э, тюрки... Османская империя проходит по побережью Черкесии частично вглубь, сделает поход, уничтожает последние генуэзские колонии в Черном море и полностью подчиняет себе этот регион. Значит, Армянское население, как и греческое, вынуждено спасаться бегством из Крыма значит, от религиозного преследования. Большая из них часть принимает решение переселиться в Польшу и Молдавию, туда Молдавское княжество. Но какая-то часть, которая вела активную торговлю с Черкесией и, так или иначе, имела какие-то взаимосвязи с ними, предпочитает переселиться на Северный Кавказ в Черкесию вместе, собственно говоря, с греками и отчасти с теми черкесами, которые проживали в Крыму, ну, составляли вот эту вот часть торговой диаспоры, скажем так, Крыму. В это время, как мы понимаем, черкесы еще были язычниками либо отчасти христианами, и поэтому как бы, очень спокойно относились к Армянскому переселению. Именно условием для переселения было со стороны армян, что они, для них главное сохранить обряды и обычаи христианской своей армянской церкви, на что черкесы, в общем-то, пошли. Навстречу. в черкесской среде они называли себя эрмилы, но при этом четко осознавали вот свое отличие, хоть они полностью преобразились вот, культу в культурной части, в языковой части они стали черкесами, то есть это и, и язык и э, быт, обычаи, но сохранили вот это вот понимание того, что они отделены от черкесов, что они именно армяне, и благодаря сохранению вот этих христианских ритуалов, хотя они тоже были, ну скажем так сильно измененные. Единственное, что их отличало, собственно говоря, в среде то, что вот у них, допустим, в домах висели иконы, которые они приобретали из Грузии. Кроме того, путешественники в средневековье в Черкесии отмечают тот факт, что армяне Черкесагаи очень часто присутствовали в различных адыхских обрядах в этих священных рочах где, в общем-то, со времен раннего христианства висели кресты, и до самого позднего момента, даже когда определенная часть черкесов пришла в ислам. Есть теория о том, что именно армянская часть населения она как бы сберегала вот эти кресты в этих рощах, то есть делала такой консенсус в использовании священных мест. То есть, таким образом, там мы могли проходить обряды и языческие, и мусульманские, и христианские для всех вот различных этносов населения. Среди черкесов армяне заняли роль купцов-торговых посредников, поскольку среди черкесов считалась ну, такая недостойная настоящего горского мужчины должность, должность точнее, профессия, вот, и профессии торговать. Соответственно, они с удовольствием передали вот эту, делегировали полномочия купцов армянам, которые взяли на себя это посредничество, в том числе они львиную долю экспорта на себя приняли, то есть занимались вот этими непосредственно международными поставками продукции, проходящие через территорию Черкесии. Естественно, занимая такую роль в обществе, они довольно быстро разбогатели, стали влиятельными людьми в черкесском обществе. Аристократическая верхушка черкесов, черкесских князья считались с армянами, с армянскими сеяниями богатыми и даже, скажем так, обменивались, ну то есть у них были совместные обряды аталычества, то есть в армянские семьи даже из высших княжеского сословия отдавались дети на воспитание. Так известны такие факты, допустим, у натухайцев, шапсугов и ждухов. Армяне поселенцы расселились довольно так диспертно, скажем так. Видимо, какая-то группа хоть и пришла с самого начала, но расселили их в разных таких вот аулах, И впоследствии вот, в процессе осуществления торговли они еще больше расселялись. Вот, во все дальние-дальние аулы, и то есть какой-то большой группа, собранная в каком-то одном месте, не образовалась. Из-за этого еще больше ассимиляции происходило. Так известно, что армянские поселенцы армянские поселенцы значит, жили в аурах Георухабль, причем на картах обозначается в разных местах, разные Георухабли, то есть видимо какое-то такое условное название для христианского населения да, армяно-греческого вот в Черкесии было принято и как стандарт называли Геурхабль. Так известно о существовании таких аулов рядом с Абинском, а также рядом с Белореченском на речке Келермес. Также это аулы Хатукай, Егерухай, Хаджихабль, НМ отчасти, Шакон и психут. Известные армянские аулы также вокруг Анапы и у Суджукской бухт. Имеется неоднократные факты упоминания о двух черкесских аулах Азатух и Бзатух в районе современного Геленджика. Итак, вот таким образом инкорпорировались армяне, черкесыгаев в общество. черкесии среди черкесов распространились, заняли свою какую-то определенную нишу и вот в совместном таком в одном ну, не одно, в одном массиве народов проживали в довольно спокойно на обширной территории, то есть среди различных черкесских племен. В 1779 году, буквально за пару лет до полного покорения и присоединения Крыма к России, на, Дон, на земле будущего Ростова-на-Дону были переселены армяне из Крымского ханства, оставшиеся в Крыму вот до того самого времени. Здесь образовался их городок небольшой Нахичувань на Дону, ставший позднее одним из западных районов Ростова на Дону. Известно, что именно с появлением вот этой вот колонии появился у армян первый католикос в, в России, именно в Российской империи, и вот при Екатерине второй тогда появились первые такие, значит, попытки как-то вычленить из среды Черкесии, из черкесской среды вот этих черкесогаев, черкесских армян и переселить их к этим армянам, которые выселились на дом, чтобы объединить их в какое-то небольшое, ну может, если не государство, то по крайней мере территорию подвластную Российской империи. Значит, первый архиепископ российских армян Иосиф Аргутинский, который, кстати, участвовал в переговорах с Грузией в момент ее присоединения к России, именно он при поддержке графа Потемкина устанавливал связь с черкесогаями в Черкесии в 1783 году и вот входил с ними в тайные переговоры для того, чтобы в общем -то, обсудить вот это возможное переселение. В общем-то переговоры прошли довольно успешно. Предполагалось, что так называемая Самбекская степь, это вот территория между ростовым и Таганрогом, такая большая, такая степь, долина, спускающаяся к морю в сторону Таганрога. Предполагаю, что к югу от Дона часть этой степи перейдет к текущим нахичеванским армянам, а северная часть к выселившимся с, Куб... с Черкесией. Вот Представители значит, черкесских армян согласились на эту как бы, возможность и даже прислали свою делегацию в Нахичеван. Однако так уж сложилось, что сами нахичеванские армяне отказались их принимать, то есть отказались жить совместно с ними на этой территории. Спустя 10 лет э, Черкесыгаем опять было предложено переселяться в Нахичевань, однако по тем же самым причинам переселение не случилось. Так сам проект был закрыт в итоге как невозможный к исполнению. Э, в 1935 году командующий Кавказским корпусом барон Розен сам отмечал, что э, одни лишь нахичеванские армяне остались некими такими посредниками, через которые можно было хоть как-то выйти на армян Черкесии, Черкесских Помимо черкесагаев самих в торговом бороте Черкесии принимали участие также армяне ну, собственно, Хичеване, о которых мы говорили, армяне Кизляра и Моздока, которые имели такие широкие обширные связи со своими соотечественниками. Армянские купцы выступали в качестве агентов горцев, кавказцев вот, в борьбе с. Русскими. Так, есть такой пример, что в 1779 году некий армянин устроил поджог в Андрейской крепости, как раз накануне планировавшегося на нее на нападения со стороны Кабардинц. В целом, значит, царская администрация, она российская, старалась ограничить вот, возможность торговли для их черкесагаев, потому что такое, преобладала такая точка зрения, что именно как бы, черкесагаев является неким таким фактором стабильности черкесов, то есть их обеспеченности их провиантом, продовольствием, то есть экономической базисом, по сути. То есть подорвать торговлю черкесхагаев, значит подорвать, в принципе, снабжение и благосостояние самих черкесов. Возводились постоянные запреты, так, например, еще на, в конце 18 века генерал Лонжерон, который тогда командовал на, на Кубанской линии, Черноморской. Он значит, запретил казакам вести торговлю с армянами. При этом торговец Касси, который тогда действовал в Черкесии по зданию правительства, пытался развивать мирные отношения с Черкесом путем... С Торговли. А, значит, он тогда и писал, что Ланжерону, что, в общем-то, это довольно труднодостижимое мероприятие, подобные запрета, что да, они не выходят, может быть, на линию непосредственно, но собираются у того же у Слабинска, где на, на, на границе переторговывают э, свои товары. После этого торговлю на какое-то время разрешили, а потом снова запретили. Значит, это в 20828 году причем запретили довольно категорически что привело к тому что армянские купцы черкесские начали просто собирать у своих же так, соседей черкесов у черкесских князей брали значит такие бумаги о том что они являются их крепостными а значит непосредственно действуют от их имени, от черкесских князей и, соответственно, запрет уже не мог действовать, то есть, ну, получается юридически, что позволяло им продолжить торговлю. И это, как бы, это явление приняло массовый характер. Кроме того, считалось, что вот, именно армянские купцы Черкесогаев в Черкесии они занимаются торговлей рабов, то есть они их покупают у, у тех черкесов, которые ходят с набегами и перепродают их на Черноморском побережье и в Турцию. То есть таким образом, как бы наоборот, сподвигаю Черкесов на вот, хищнические действия, на легкий заработок путем на совершения намбегов и захвата рабов. Также фиксирована включенность армян, армян черкесагаев именно в военные действия, происходившие уже с началом Кавказской войны. Поступали из различных источников информация о том, что вот те армянские купцы, которые переходят с российской территории, моздовские, нахичеванские армяне, они приходят в территорию Черкесии вроде бы как под видом купцов к своим с отечественником, и постоянно снабжают последних и черкесов, в том числе, ну, информации о расположении войск, крепостей, о планах Российской империи. То есть, по сути дела, ведут такую шпионскую деятельность. Кроме того, указывают конкретно расположение мест для черкесов, для того, чтобы они делали туда нападение, договариваясь с ними о будущей добыче в качестве пленных рабов. При этом, до 1828 года, когда по большей части Черкесия и формально до Юры, она являлась частью Османской империи, в общем-то, черкесы ничего не имели против османского влияния, несмотря на то, что это были мусульмане. То есть, они их, по сути, не трогали и им даже это было удобно и выгодно, как, бы, как точка сбыта да, вот именно Османская империя. Соответственно, они не выражали никаких таких пожеланий к переезду в российскую империю. В основном все переговоры, которые велись с Черкисагами со стороны российской администрации, они намеренно Черкисагами как бы, затягивались всячески, они пытались выторговать для себя получше условия. И если только совсем уж все было хорошо, только тогда переселялись. Кроме того, если взять отдельную взятую территорию со стороны Тимирговских низей, Балатоковых, то там армяне, допустим, имели достаточно большое количество улов, они были очень почитаемы, они занимали очень такую, ну, скажем так, важную ветвь, и охранялись княжеская семья Балатоковых, в связи с чем им как бы совсем никакой выгоды не было переселяться в Российскую империю, какие льготы там им не предоставляли. И ситуация здесь изменилась только, когда саму ветвь Балатоковых как бы, фактически отстранили от власти царской администрации. Но, однако, со временем, когда со временем, с развитием Кавказской войны, обстановка в регионе становилась все тяжелее. Постоянные рейды со стороны российских войск, ответы на нападения. То есть, стало сложнее и торговать, сложнее стало с безопасностью. То есть, постоянно карательные операции сжигались эти аулы, попадали под горячую руку, естественно. Опять же стали появляться в черкесской среде активные проповедники ислама, в частности вот тот же Мухаммед Амин, который проповедовал юридизм, такую радикальную ветвь ислама, что вот вызвало появление таких исламских фанатиков, которые вымещали свою злобу именно на христианском населении, в частности на греках и армянах своих же, которые оставались христианами. У них начались такие бытовые вот постоянные стычки на этих территориях, где действовал Мухаммед Амин. А в связи с этим как бы, армяне начинают переселяться близ, ближе к русским границам, пытаются договариваться о безопасности, о гарантиях безопасности со стороны российского правительства. Со стороны Российской империи, естественно, это встречается положительно. А вновь появляются проекты о, о как бы, выселении черкесских армян с территории Черкесии и поселении их на территорию Российской империи под протектораты, под защиту войск. Значит, по сути дела, именно в этот момент начинается их исход именно из Горных, глубоких районов Черкесии. Естественно, со стороны Российской империи были как бы так лоббисты этого решения, выбивали все возможное со стороны власти для переселенцев. Так, в частности, министром внутренних дел в декабре 1940 года было направлено прошение к императору Николаю Первому о том, что вот для того, чтобы как-то заинтересовать именно переселением и поскольку воинская служба тяжка для народов кавказских, предлагалось, что всем переселенцев будут освобождать от воинской службы, предоставлять им как бы, места для поселения, возможность для постройки там, своих домов и определенные льготы для своей деятельности. То есть они какое-то время уже не платили налоги. В середине 30-х годов 19 века создаются вот эти благоприятные условия. И в четыре этапа примерно происходит вот поломерное выселение Черкеса Гаев из Черкесии. В конце 1830-х в течение 40-х годов появляются первые. Черкисагайские поселения на территории Кубанской области значит, расселяются Черкесогай обширно по наиболее крупным станицам-городам, в том числе и не только Кубанской области, так и в они переселяются, в Москву активно. Позже, в 60-70-е годы, после Кавказской войны, отдельные группы их обосновались практически во всех крупных поселениях области. Но самое основное переселение происходило в 1938-1939 году, Значит, в мае-марте в 1930 -го года э, генерал э, Гений Александрович Головин, который командовал тогда Кавказским корпусом, сообщил значит, э, военному министру Чернышову о том, что вот, э, как бы появилась информация от начальника э, кубанской линии генерала Зас, Генриха фон Заса, э, того самого генерала, неосновидно репутации среди черкесов который, как считалось, довольно жестоко поудавлял их восстание, и э, который впервые начал строить э, Лабинскую э, военную линию укреплений, чтобы их прорезаться вглубь черкесии. Получал он известие о том, что, вот, значит, что генерал Зас э, ну, узнал о готовящемся крупном наступлении черкесов на Лабинской линии. Там э, ну, как бы собирались брельные партии из различных э, местных э, черкесских племен. И значит, он, дабы упредить вот эту атаку, значит, вперед вышел войсками, окружил их и как бы без особого сражения принудил к миру, значит, снял, взял с них гарантию о том, что они восставать не будут. И именно тогда принял решение как давний, давний план осуществить, о том, что чтобы собрать и Грукхаевских, и Тимиргойских армян, из вот в этой среде Тимиргоевской, под предлогом защиты единоверного населения и переселить их на лабинскую линию под, под защиту войск. Что, в общем-то, и сделал, он, значит, около 250 семей под охраной царских войск вывел туда и поселил на закупание при реке Уруб. Между героевскими и прочнокопскими укреплениями. Ну, этот проект как бы продолжил свое действие. И уже в следующем году, в марте 1939 года, генерал ЗАС составляет проект по управлению полностью мирными закубанскими горцами, в котором, значит, согласно которому черкесских армян Черкес в течение двух лет должны были поселить на речке Кубань напротив прочного окопа. То есть на, на том месте, где находится сегодняшний Армавир. Поселение осуществлялось под прикрытием по физической продержке русских войск, то есть, выселялась довольно гру большая группа около. 120 семей Значит вот со всем их скарбом они выходили значит, на определенные точки, согласованные царскими властями, где их под конвоем царских войск им помогали переместиться на территорию будущего поселения, где им выдавались инструменты, стройматериалы для строительства в общем, домов. Так, При этом, значит, предполагалось, что армяне, как христиане, не подлежат с Тем судам, которые, как бы, э, как сказать, той администрации, тем судам, которые предполагались для горцев как мусульман, то есть на общих со всеми другими народами России основаниях они подпадали под общероссийские законы. Построили они этот аул, как описывают, их с трех сторон был окружен рвом в два с половиной метра шириной и валом. А с другой стороны, его прикрывала речка Кубань. Поэтому, как границы постоянно менялись, потому что с каждым годом все больше и больше росло выселяемое население Черкисогайское. К 1940 году увеличилось поселение до, сразу до 400 семей. То есть это уже было около 1500 человек там было. Помимо них... Вот выходили вместе с и некоторые из э, черкесов-горцев, некоторые из христианских, некоторые просто из того, что жили в этих семьях в качестве там, или родственников, или э, прислуги определенной. Некоторые Черкесогаи даже умудрялись все-таки свою рабскую прислугу забирать с собой, из-за чего эти делали побеги в горы обратно в Черкесы. В новом поселении э, э, Черкесогаи продолжали жить э, по тому же принципу, по какому они жили. Э, Черкесии непосредственно, то есть сам быт, внутреннее устройство жизни, оно осталось прежним. Население было разбито на кварталы, в которых селились семьями, вышедшими из аулов. То есть, грубо говоря, вот в этом квартале жили из этого аула, в этом из этого. То есть, они вот прям маленькая Черкесия, черкесогайская такая вот образовалась в одном поселении, разделённом на районы. Изначально население называлось Закубанский Армянский аул, если не ошибаюсь, могу ошибаться. А в 1948 году его перевимовали в Армавир в честь, собственно, старой древней армянской столицы 4-2 века до нашей эры. Там же появилась, соответственно, армянская церковь сразу же. То есть армянская община России очень как бы, содействовала, скажем так, приведению в единый порядок своих вот подопечных и соответственно их всех начали переучивать в правильные ритуалы армянской церкви стали учить армянскому языку и они довольно быстро ассимилировались, буквально в течение там полувека они превратились в общем-то в обычных самых российских армян позже в общем-то растворились в общей российской массе скажем так, населения Поскольку Армавир в поздние годы стал расти очень большими темпами как город, через который привели железную дорогу со стороны русских, украинцев и прочих-прочих различных значит, этносов Российской империи, которые переселялись вот в эти территории и со, со временем очень быстро через Кисагайское население Армавира стало, ну, скажем так, занимать сначала меньшинство, а потом подавляющее меньшинство и в городе буквально там менее 1%. При этом активно сопротивлялась вновь приезжим горожанам. То есть старалась сохранить свою вот эту культурную особенность. Но ничего вот не вышло. То есть борьба классического первого поселения, первых поселенцев с горожанами нового времени, она была, скажем так, не в пользу Черкисагаев. Также частично черкесогаи выходили из более глубоких частей, до тоже же и так 53 из них семьи вышли в семьи поселились в аул рядом с Пашковской. Какая-то часть поселилась в, в гривенском черкесском ауле, в котором жили с самого начала Кавказской войны те черкесов, которые предпочли выселиться под власть Российской империи за Кубань. Позже, вот, те переселенцы, которые распространились по различным станицам, они все собирались в Армавире после того, как вот собрался более-менее такой костяк, более большой в этом городке. Интересный момент является такой пример. значит, В 1846 году поступило прошение из аулов армянских около Абинска с земли Шапсугов, в частности от фамилии Багарсуковых и Шапсуга-Ротока которые, поняв, что на правом берегу их не поселят, поскольку как бы, российские власти не шли на то, чтобы как бы, не были готовы к переселению именно на конкретно на казачьей территории правого берега Кубани. На левых берегах их могли принять ещё. Значит, Они просят выбрать компромиссный вариант поселиться поближе к русской границе, но в Закубании. Там была такая земля, которая вот какое-то время пустовала, на ней никто не проживал, но юридически она относилась к Российской империи, однако как бы не заселялась, поскольку там постоянно в ввиду войны проходили войска. И вот они решились, как бы на заселение этой земли, чтобы быть под семейство, это под гарантией безопасности российских войск. И такое переселение состояло в 1853 году. Вся эта семья большая туда переселилась, а впоследствии она переселилась еще дальше в Екатеринодар уже после войны, где их потомки Багарсуковы стали одними из крупнейших приспевающих купцов Екатеринодара ряду с армянскими купцами Тарасовыми, то есть по сути дела такими олигархами Екатеринодара. Соответственно, здание Багарсуковы по сей день стоит на гимназической и Красной, а там находится музей Мини Феррисона. Uh, и само это зеленое здание, известно Краснодарцам, вот, ну, практически протянулось на целый квартал по гимназической, между Красноармейской и Красной. А после 1950 -го года царская администрация решила, что в общем -то, проект завершен, большая часть их переселил через Агаев, и как бы дальше вот, собственно говоря, активные действия прекратились по их переселению. Хотя, как казалось, значительная часть их еще оставалась в Черкесии. Uh, по собственной инициативе в это время занимался переселением только сам адмирал Серебряков, uh, который служил в то время на Кавказе, в Черкесии как раз, и э, сам он просто это делал, потому что сам по себе являлся выходцем из армян. По его намерениях было оставшихся в горах Черкисагаев поселить в Новороссийске, однако как бы масштабно это у него сделать не получилось. Лишь небольшая часть их поселилась. Таким образом закончилась, по сути, многовековая вот эта история Чижки Сагаев, они, в общем-то, потеряли свою вот эту индивидуальность, смешавшись с остальными армянами Российской империи в регионе. Что касается тех армян, которые поселились на побережье, в том же, допустим, территории Сочи Адлера, они не относятся к Чижки Сагаев практически никак. То есть это волна переселений, произошедшая позже, после Кавказской войны в 70-80-х годах и дальше с последующими активными переселениями. В результате того, что опустевшие вот эти территории побережья, после выселения черкесов, было необходимо как-то осваивать Российской империи, управлять, потому что они пустынные оказались, заброшенные. И после последней Русско-Турецкой войны было с Османской империей заключено соглашение об обмене. Значит, тех оставшихся черкесов, абхазцев, которые восстали, их отправили в мухаджиграми, они ушли в Османскую империю. Османская империя, в свою очередь, обязалась переселить, отпустить и переселить на территорию Российской империи христианские народы, греков и армян, которых вот, в общем-то... Российская империя и поселила на побережье для осваивания этих земель. Дальше они пополнились, соответственно, во времена геноцида в Османской империи Армянского очень сильно пополнились их ряды здесь. Ну и дальше, впоследствии всего 20 века, в результате многочисленных перепетий, в последние годы десятилетия 20 -го века при конфликте в Нагорном, Нагорном Карабахе, тоже немалая часть переселялась на Кубань. На этом все. Следующий выпуск у нас тоже будет ретроспективный, посвященный перевыпуску пятого, пятого ролика, посвященного мамлюкам в Египте, египетским черкесам. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. С удовольствием буду общаться на эту тему. Всем пока!